Приветствую! С вами Сергей Бердачук и в этом видео я расскажу о новых SEO-стратегиях. Я бы даже не сказал, что они новые. На самом деле есть два официальных документа. У Яндекса, поисковой системы Яндекс и поисковой системы Google есть два PDF документа, которые можно скачать в интернет. Я выложу ссылки под этим видео, в которых четко написано, что конкретно делать на сайте для того, чтобы его раскрутить. Просто за годы развития интернета. Сложилась такая ситуация, что используются различные черные методы. Черные методы раскрутки, которые якобы, ну они в принципе работали, но сейчас на грани, скажем так. Поисковые системы, они усложняются, они автоматизируются, и за счет искусственного интеллекта получается, что обманывать их, их становится сложнее и сложнее. И современные стратегии, они сводятся именно к тому, чтобы использовать то, что изначально для чего планировались поисковые системы, а именно получать те результаты, которые хотят клиенты. Соответственно, ваш сайт должен отвечать на те запросы, которые ищут клиенты, помогать им решить их проблемы. Для этого просто-напросто мы анализируем, какие запросы ваши потенциальные клиенты делают уже на текущий момент. Если вы их не знаете или предполагаете, вы собираете небольшой круг запросов, и при помощи специальных средств, типа яндекс стат, вы собираете статистику по тем запросам при помощи которой вы можете определить сколько конкретно люди набирают и в какой именно форме то есть не так как вы написали а вам пишутся альтернативные варианты например купить ноутбук там samsung да или купить ноутбук samsung такой-то модели или купить apple ipad различные варианты запросов именно в то количество именно в той форме как задают их люди и на эти вопросы вы пишете статьи описываете как именно ну допустим купить это еще ладно это интернет-магазин достаточно понятно а есть всякие статьи допустим вы занимаетесь производством химии химии для смывки краски вы рассказываете о не только о смывке краски, но о также сопутствующих вещах, например, о покраске, о типах краски. Какие вопросы ваши потенциальные клиенты могут задать в интернете. И на все это пишите множество-множество статей на сайте. Пишите видео, презентации, множество различных форматов. Сейчас очень важно именно создавать множество форматов, создавать страницы в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте. В одноклассниках, но ну, в одноклассниках не очень работает. Но там более у, группы узкие. Используя множество множество техник, вы создаете скоп, так называемый, именно большой объем информации при помощи которого вы приводите клиентов в воронку, в воронку вот такая большая воронка, множество, множество, множество источников, которые сводятся к одной или нескольким, на самом деле их должно быть множество на вашем сайте, продающим страницам, то есть та страница, где клиент делает нужное вам действие, либо совершает покупку, либо регистрируется на сайте, как на новости, либо же на подписку о каких-то интересных вещах, которые помогают решать ту или иную проблему, например строительство, облагоустройство сада, например. Если вы занимаетесь ландшафтным дизайном, различные варианты создания того или иного дизайна, различные фотографии. Сейчас очень важно именно много медиа информации. Видео, картинки, красивые, яркие картинки реально приводят клиентов. Используйте эти техники и удачных вам продаж.